Эй, hey, всем привет, ребят! С вами Антон. Сегодня у нас крутая подборка детских средств передвижения. Да, давненько их не было. И кстати, пишите в комментариях, какой транспорт вам понравился больше всего, и задавайте вопросы. Ну а я на них поотвечаю в комментариях. Так, ну теперь я напоминаю про конкурс в конце видео на тысячу рублей. Немного, но все же. А также, ребят, не забывайте поставить лайк этому видео и обязательно жмякайте на красную кнопку подписаться. Не будем сильно затягивать. Начинаем! У каждого мальчишки в детстве был маленький трак. Согласитесь, играть с большими машинками намного интереснее, чем с какими-то легковушками. А теперь представьте, что будет, если в несколько раз увеличить обычную детскую игрушку до полноценного транспорта. Нет-нет, я говорю не о реальном траке для взрослых, а о транспорте для детей. Ну короче, все это будет выглядеть примерно следующим образом. Это грузовик Скания, который предназначен для самых юных водителей. Он представлен сразу в трех расцветках – белой, черной и красной. Беленькая здесь, конечно, лучше детализирована и в целом смотрится куда круче других. Как и у настоящей машины, у нее имеются боковые зеркала, фары, номерной знак, дворники и наклейки. Но это далеко не все. Изнутри салон тоже хорошо обустроен. У него реалистичный руль, предусмотрена навигационная панель, педаль газа, все различные датчики и другие приколы. Ребят, я уже много раз вам показывал детские машинки, мотоциклы, скутеры, велосипеды. Но такое вы точно увидите впервые. Это детский катер, который очень даже неплохо разгоняется. Конечно, со взрослым он не сравнится, но зато позволит ребенку насладиться рыбалкой вместе с папой или отдыхом где-нибудь на пляже. Катер одноместный, управляется удобным рулем. По размерчику очень маленький, даже как-то забавно и мило за ним наблюдать. Мотор, кстати, здесь установлен Ямаха. Как по мне, получилось очень круто, да и выглядит он стилево. О, ну а это любимец всех американцев, да наверное не только. Это огромный пикап, выпускающийся в США с 2007 года. Автомобиль имеет версии с однорядной, полуторной двойной кабиной. Все это с 4V мотором и потрясающими внедорожными системами. Уже поняли о чем я? Само собой, я говорю о тундре. Я давно хотел прикупить себе такую машину, настоящую. И теперь, наверное, буду хотеть еще больше. Потому что, оказывается, на нее тоже можно сделать топовый тюнинг, который превратит ее во что-то необычайно красивое и интересное. Мне здесь нравится все от слова совсем. И яркий оранжевый цвет, и эта высокая подвеска с видимыми трубами. Кататься по городу на такой, конечно, можно, но куда интереснее было бы участвовать в различных шоу и видосах в роли Бигфута. Ю, а что это за красавец? Это же старенький да удаленький мустанг в потрясной ярко-красной расцветке. Вон вижу, автор идеи уже дал порулить двум молодым барышням. <coughs> Хотя я их полностью понимаю. Такая крутая тачка, детализированная, с обработанным рулем, совсем блестящим от чистоты салоном, идентичным оригиналу внешним видом и удивительными характеристиками. Автор идеи будто на несколько минут погружает всех пассажиров в райскую атмосферу, передаваемую этим авто. Представьте кататься по улице на такой в хорошую погоду, когда тебе в лицо дует приятный ветерок. Ммм, сказка. Хоть топовое современное кресло это безусловно и шикарный вариант, другим людям не так важен внешний вид транспорта. Вернее, его новизна и современность. Кто-то вон специально своими руками делает ретро-автомобиль для детишек, способный передвигаться с неплохой скоростью и предлагать отличные комфортные условия. Что именно эта за модель машинки была взята за основу, я вам, к сожалению, не скажу. Правда, выглядит она реально очень красиво и необычно. Что-то мне капец как напоминает, но я не могу понять что. Если вы вдруг знаете ее марку, напишите, пожалуйста, в комментах. Слушайте, фанаты лоурайдеров на месте? Очень надеюсь, что да, потому что никто из вас не должен пропустить этого красавца. Встречайте потрясного жука, который готов поразить всех зрителей не только своим очень-при-очень -очень низким клиренсом, но и гидроподвеской. Модель способна как угодно складываться, прыгать, поджимать конкретные колеса, в общем устраивать настоящее шоу. Эффекта придает и изумительно подобранный блестящий зеленый цвет, который идеально вписывается во всю атмосферу. Выглядит это все одновременно и странно, и очень круто. Следующий транспорт понравится всем любителям электромобилей.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 Это ламба, а это гелик. Влад, это бумага, а бумага это... Ой, эм... Вы не подумайте, я случайно это услышал. Ну ладно, тут ко мне в выпуск и правда попала потрясающая ламба. Она совсем не похожа на какую-нибудь там детскую простенькую модель. Вы только зацените этот кислотный окрас. А формы? Вот интересно, есть хоть один человек, который не захотел бы прокатиться на такой ласточке? Внутри у нее роскошный кожаный салон, выполненный в черно-зеленом окрасе. На самих сиденьях и просто в качестве украшения используется кислотного цвета царапины от когтей. На рычаге переключения передач изображен череп, тоже, кстати, зеленого цвета. Машинка просто потрясающая, у меня нет слов. Она украшена всеразличными наклейками, имеет матовое черное стекло, спойлер, номерной знак, подсвечивающиеся фары, логотип. А еще вы посмотрите на диски, даже они здесь проработаны. Короче, все, теперь мечтаю такой тачке. Покажите мне хотя бы одного человека, который всерьез не узнает форму легендарного Porsche 911». Если такой есть, то я срочно хочу его увидеть. Эта модель является игрушечной копией модели 80-х. Она представляет собой настоящий двухместный автомобиль, в котором запросто мог бы передвигаться и взрослый. Тачка имеет очень крутой и яркий окрас, который делает ее заметной даже в темное время суток. Внутри салона установлены сиденья из настоящей кожи, имеется простое, как и надо, управление, а также Porsche может похвастаться приятным для ушей звуком двигателя. Представляю я лицо того мальчика, который впервые на ней прокатится. Сможет спокойно говорить своим одноклассникам, что он является владельцем Porsche 911. А вы играли в разные гонки на компьютере или консолях? Готов поспорить, что это так, потому что людей, что не увлекались гонками, я просто никогда не встречал. Так и эти парнишки решили повторить Porsche, который находится на обложке игры Forza 7. Они взяли простую игрушечную машинку и начали ее переделывать. Изменили стиль, подрезали ненужные элементы, добавили идентичный окрас, поставили металлические золотые диски и передний сплиттер, а также много чего еще. В итоге вышла такая крутая тачка, что я был бы готов просто сидеть и управлять ей часами, представляя, что я нахожусь в игре. Согласны со мной? Ну а это чудо подходит для самых маленьких водителей. Машина представляет собой копию классической модели 1980 года, выполненную в ярко-красном окрасе. Мне в этой машине сильно понравился перед. Вот эти вот ребристые стороны, красивые элегантные фары, маленькая рама вместе с колесами. Все в ней как-то сочетается и не дает мне оторвать от нее глаз. Управляется она, кстати, довольно необычно. Если вы заметили, мальчик крутит педали прямо как на велосипеде. Ну а что? Физические упражнения никогда никому не мешали. Зачем сидеть в машине и еле-еле задействовать одну ногу? Верно? Вы знаете, у меня одного закрались сомнения, что вот эта машина при правильной съемке запросто будет смахивать на настоящую полногабаритную. Думаю, я не один такой. Нет, ну правда, вы только зацените ее крутой видок. Феррари была сделана в старом добром гоночном стиле. Причем машина, как стало известно, неспроста имеет спортивный внешний вид. Ее создатель настроен на участие в специальной гонке Лимана именно на этой модели. То есть он будет снабжать ее всем необходимым и сделает из нее реальный гоночный карт. Я бы очень хотел на это посмотреть. Следом, на очереди будет очень необычный транспорт. Да, вы вряд ли ожидали увидеть его в моем выпуске. Однако, как сейчас окажется, напрасно. Представляю вашему вниманию трактор в красном цвете. И нет, это не такой трактор, который вы встречали в мультиках про игрушки, либо что-то подобное. Это реальная раритетная модель, получившаяся очень оригинальной и стоящей внимания. Автор сделал ее полностью электрической и очень удобной в управлении. Ребенок садится, нажимает на одну кнопочку и сразу может отправиться в дорогу.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 Хотя если вдруг у них там везде ровные дороги, то это никто даже не почувствует. Нет. Нет, нет, нет и нет. Я отказываюсь работать, если мне кто-нибудь не сделает такую же тачку. Ребят, приготовьтесь пускать слюни. Я серьезно. Это BMW 328, сделанная на минуточку из дерева. Это просто чумовая самоделка. Удивительно, как у этого парня получился такой органичный и колоритный автомобиль. бмвшка шка двухместная. У нее есть фары, подсвечивается водительская панель. В целом красиво оформлен салон, есть выхлоп, номерной знак, логотипы спереди и сзади. Ну реально все то, что и у настоящей машины. Хотел бы и оказаться на месте ребенка, которому сделали такой подарок. Поделитесь своим мнением в комментариях. Разве это не мечта? Ну и раз уж мы с вами затронули тему Мерседеса, предлагаю не отходить от нее далеко и сразу насладиться иным творением искусства. На сей раз им будет купешный седанчик, который аналогично претерпел массу изменений и кастомизации под AMG версию В первую очередь это, конечно же, то, что ребята просто-напросто убрали, блин, крышу. И вы знаете, идея мне на самом деле пришлась по нраву. В сочетании с такими широченными дисками и черным элегантным цветом, все это смотрится очень гармонично и естественно, как ни странно. А что вы думаете про такие тюнинги? Это колхоз или все-таки дело вкуса и в каком-то смысле оригинальное и интересное творчество? Городские джипы в ролике уже были, а вот военных моделей я пока вам не показывал. Сейчас я исправлю это недоразумение. Поможет мне с этим вот такой клевый джип в классическом темно-зеленом окрасе. Сзади у него имеется флаг Америки, который красиво развивается на ветру. Сбоку нанесены всякие значки и эмблемы, а также фирменная надпись. Гнать на таком не выйдет, но вот спокойно покататься с горки или даже в нее легко. Дело в том, что он был заточен именно под комфортную езду и оснащен надежными тормозами, высокой подвеской и приятной амортизацией.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 в общем идеальный игрушечный автобус срочно дайте мне пушку увеличивал я должен кое-что сделать ну а на этом ребят я вынужден закончить а также не забыл про конкурс на тысячу рублей условия все те же подписка на канал лайк и креативный комментарий под видео и все ты участвуешь Ну а в прошлом конкурсе победил евгений кушин я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз но вам ребят удачи и всем пока